Вот, ребят, сегодня настраиваем Калину первую, которую уже катали, но там были проблемы в прошлом году или когда-то, я уже не помню Ну, давно это было Погодка сегодня у нас дерьмища вообще полнейшая То есть, ну дождь пошел, то здесь еще мы остановились на кольцевой дороге тут еще более не менее нормально как бы дождя по крайней мере нету но очень мокро вот и а, на самой кольцевой особо не погоняй там везде калийность ни хреновая и как только влетаешь в колею тут же сразу машину несет ну, он вот сейчас остановились тут покрутить еще дроссель надо чтобы холостой ход нормальный был крутится хоть да, машина шестнарь, 1, 6 1.6. Э, ресивер NFR Style, который. А э, валы нуждены. Какие-то там, я уже забыл. 9.087. А, да, да, да, точно. 9.087. Ну тут э, на ДМРВ, в принципе, все собрано. Так что проблем как таковых нету. Крути? Да, да, да, еще крути. Калина обычная, совершенно. Обычный седан. Ну, соответственно, переделан по подвеске, по всему. А, в принципе, машина повседневная, как бы, ничего такого, космоса нету никакого. Ну, и построена она вся на январе, на пятом. Вот он. То есть катаемся и настраиваем. Ну, чуть попозже еще раз сниму. Ну, вот, катаемся. Продолжим. В принципе, тут ничего такого особенного. Ездим, ездим. Только погода, конечно, дерьмовая, не погонять ничего толком здесь еще более не менее сухо, а там а, было прямо а, ну, разбитых машин куча стоит, а, причем не одна, а несколько, потому что в колею попадают, аквапланирование, и все, и в отбойники блядь. Ну, соответственно, у нас тут тоже мы как бы не хотим в отбойниках быть, поэтому мы едем как, как едется, в общем-то. Настраивается все, в принципе, нормально. Двитик мы накрутили, регулятор холостого хода, чтобы правильно встал. Но что-то мы перекрутили. Надо его чуть-чуть на... подубрать будет. Ну, я не знаю, что тут говорить. Да, по поводу вот этих всяких ресиверов, там, NFR-стайла, вот это... Ну, я сколько уже раз говорил, что это говно, блин. Я еще раз повторяю, что это говнище, блин. Потому что вот эти три плоскости которые у него есть он же раскладной там один фланец башки и два фланца вот это состыковочные они все кривые как я не знаю что там волнами ну и народ как бы ставит думает что там все нормально там ничего сосать не будет все офигенно это же там типа стингер или кто их там делает вообще я даже не знаю ну короче вот это говнище кто-то делает подвал какой-то да там и Ставят, думают, что все нормально. Потом в итоге все это начинает просасывать. Непонятно, как это работает. Ну что, ставят прокладки между ними. Причем не одну бывает, а несколько иногда народ. И все это замазывают просто жирным слоем, герметиком. Ну, ну и сам по себе ресивер, он... Я не знаю, зачем вот это ставить. Особенно всякие вот эти там что там вот эти типа не в тушителе параллелепипеда то что там статей стингер да по-моему делает это маш еще короче вся одна байда. ну вот все типа nfr style сделали вот такую именно стайл блин потому что тут больше ничего не назвать потому что именно именно только стиль а не сам ресивер то есть он как бы ну, вроде как-то едет, но за эти деньги ты покупаешь, он, конечно, копеечный по отношению к другим. Но вот эта э, долбежка с этими фланцами постоянно, причем люди снимают не один раз даже, а несколько. Значит, начинается просос по разным горшкам, перекосы по смеси, соответственно, холостой ход непонятно какой и Лучше купить нормальный, там, тот, тот же ТМ-рейс, который сделал гораздо грамотнее сам по себе, ну, это же у него правильная геометрия и э, один все фланец, фланец при этом неповеденный, как вот здесь вот, и на там жестяны, там же они вообще какие-то тоненькие, как я помню. А, NFA, да? Да, да? Да, Ну да, и достаточно тонкие, и все слишком кривые, вот у меня сейчас. Собрано все через прокладку, все через герметик, и все плоскости я сам перетащивал на камни, потому что все в говнище просто кривое было, и не побороть. В общем, подсосы воздуха герметиком плюс прокладкой они не убираются, это нереально. Настолько все кривое. Ну потому что там волнами начинает засасывать герметик, там, да. и все остальное. То есть тут как бы... Выводить, шлифовать плоскости, это обходится дороже, блин, трех плоскостей Обойдется дороже, чем в раза в два, наверное, чем этот ресивер вообще стоит Потому что бессмысленное занятие вот это ну, вот я узнавал, в механике просят от 800 до 1000 за шлифовку одной плоскости Ну тут шлифовка, ты не забывай, тут еще выставление, они берут денег чтобы да, выставить да. все это дело, потому что шлифануть это проще париный репа, а вот выставить, как бы, чтобы это все ровно было. Правильно, там уходит просто немерено Ну, и времени убивается, и все. А дальше ты что, станок запустил, он тебе шлифанул бабахнул, делов-то? Ну, вот финансово это выгоды не имеет. Сам ресивер стоил пятерку. Получается, надо три плоскости шлифануть. Это минимум три И здесь даже плоскость, где дроссель прилегает, она тоже кривая. Да. То есть четыре плоскости покупаешь за пять ресивер, четыре отдаешь за перешлифовку. Девять. Цена ТМ-Рейса. Ну а да, ТМТМ рейс, да, где-то приблизительно так и стоит, там, по-моему, 8 или сколько-то, но... Да, да, зато но без да, он без геморроев, он, он нормально сделал, просто вот это вот из жести, из говна какого-то, я не говорю уже про сварные швы там, про их обработку и там окалина, проволока, которая бывает висит внутри, которая, в принципе, может отвалиться у вас и улететь туда в горшок и попадете еще на большие деньги. О, смотри посветало немножко да, да что-то ехали мы прям вообще ливень был нифига не видно и э, клей здесь еще ладно убраны они навстречу там вообще жесть какая-то была да вот смотри даже в кронштате солнышко Солнечко. подсвечивает да. а там уже в стороне в стороне где финляндия там уже Может, там вообще солнце свечет. там солнышко ну я думаю, что сейчас к нам тоже придет Нам же еще опять же лезть надо Все это откручивать э, датчик кислорода э, сервисы ни сервисе не работают э, Все закрыто, но на земле приходится Все это делать Никак по-другому Ну, в принципе, все тут Я не знаю, тут нечего рассказывать Об автомобиле Ничего такого особенного здесь нету Какого-то там выдающегося Обычный, обычный автомобиль до повседневного он именно с этой целью и собирался То есть просто повседнев Ну и немножко так покататься вечерком с, Грубо говоря с огоньком Чтобы автомобиль да, был да, да. А -а -а -а -а Ну что, что тут еще Ну не знаю, больше в общем-то нечего То есть но ну, настраивали мы год назад Тогда там проблемы были э С э мотором Ну то есть там некие по, -по механике Пытались мы это думали, что со впрыском, ну, то есть, пытались как-то компенсировать, там куча заморочек было, э, но оказалось, естественно, все это в железе, железо вот, э, владелец починил, как бы все сделал нормально, и э, вот заново мы сейчас и перекатываем все это дело, плюс сейчас э, карантин, никто не едет, ничего, э, и все сидят дома, боятся, не знаю, у меня, в принципе, на настройку машины есть, э, но суть в том, что либо народ вообще как бы не вылазит из дома и пытается сидеть, ждет, когда закончится, Думали, или пятого числа, да, фигушки там пятое число прошло, естественно, нам э, наш как сказать, не знаю там как его там преподносят наш предводитель, короче, продлил это до 30 числа до 30 апреля хотя заранее все уже было и так подписано потому что во все медицинские учреждения уже пришла бумага что карантинами до 30 до еще объявления там президентский этот, по телевизору то что обещал. ну и никто не едет у кого-то машины остались стоят в сервисах либо там что-то недоделанное, либо запертое, потому что сервисы нельзя, ну, то есть открывать, там какие-то штрафы гигантские, там от трехсот тысяч, по-моему, до миллиона, вроде, до миллиона да, если будешь деятельность проводить какой-то, то есть, ну, не закроешь свое предприятие, там, гараж или еще что-то, я не знаю, ну, и все ждем, я не знаю, теперь будем ждать, значит, до этого топлива, да? Да. Ну, да. здесь как раз на рознефти, как раз ну вот, и будем ждать тогда, что я не знаю. В это время я ковыряю прошивки на стандартные, там, то и на все остальное. Благо, ребята испытывают в Беларуси, у них там пока ничего не закрыто. Ну и ждем, пока все это закончится. Так что Ну, в общем, в общем-то, вот и все. Блин. Я думаю, что вам не будет уже интересно, когда мы там приедем, что-то откручивать. Смысла снимать этого нету. Так что. Не забываем ходить под видео, в и на Drive, Ну и подписываться, ставить колокольчики, лайки и все остальное. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.